А перед началом видео я бы хотел сказать вам, давайте на этом видео наберем 10 лайков. И всем привет! Как вы знаете скоро наступит 9 мая. И вы задумываетесь сколько же дадут контрабаксов на 9 мая? Как вы знаете на 9 мая давали 500 контрабаксов. Я думаю что в этом году нам дадут 500 контрабаксов или 400. Или в общем не дадут. Ладно это шутка, что могу сказать вам все впереди. Надеюсь, я ответил на вопрос, сколько нам могут дать контрабаксов. Думаю, что вы перестанете спамить в официальной группе. Как не зайду в группу, там и все спамят. Сколько же нам дадут контрабаксов? Ну на этом буду заканчивать. Кто впервые на моем канале, тогда подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Видео, конечно, получилось короткое, ну и похер. Всем удачи и пока.